Добрый день, я рада вас. обратную связь, если все хорошо, со звуком, с видео, мы с вами будем начинать наш вебинар. Сегодня у нас очень интересная тема. Жду ваших ответов. Пожалуйста, поставьте плюс в чат, если все хорошо. Да, благодарю. Итак, мы с вами начинаем. Сегодня мы с вами поговорим про независимую гарантию. Естественно, в первую очередь будет интересен представителям со стороны участников закупок. В рамках нашего вебинара мы сегодня с вами будем вести обсуждение по следующим вопросам. Это вопросы по условию применения независимой гарантии. Также мы поговорим про проверку независимой гарантии поставщику. Здесь мы сделаем с вами акцент на том, на что же обратить внимание участнику закупки, какие сведения необходимо проверить самостоятельно до собственно, выпуска уже банковской гарантии, независимой гарантии. И поговорим про подвод в использовании гарантии. Сразу хочу отметить, что в целом на сегодняшний день, пока еще мы имеем небольшую практику, работаем именно с независимой гарантией, но... Здесь важное значение имеет то, что в целом-то понятие независимой гарантии, оно не является для нас новой. Мы с вами уже работали с этим видом обеспечения. По сути, это переработанная банковская гарантия, но есть свои отличительные особенности, есть и подводные камни в рамках использования именно независимой гарантии. Об этом мы сегодня с вами будем говорить подробно. Прошу вас, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Я буду их видеть и отвечать. Итак, напомню, в закупках и по 44-му федеральному закону, и по 223-му закону используется обеспечение. Обеспечение – это такой некий гарант выполнения участникам закупки действий на определенном этапе закупки. И традиционно у нас есть варианту, Когда мы говорим в частности про 44 федеральный закон, у нас есть право выбора. Либо мы выбираем денежные средства, которые на специальный счет перечисляем, либо мы делаем выбор в пользу независимой гарантии с 2022 -го года. В плане того, что независимая гарантия используется и по 223 закону, да, используется и по 223 федеральному закону, в целом понятие банковской гарантии, оно утратило свое значение с 22 -го года и по закону о закупках отдельными видами юридических лиц, то есть по 223 федеральному закону тоже используется независимая гарантия. Независимую гарантию мы можем использовать по нашему выбору на этапе обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта договора и обеспечения гарантийных обязательств, соответственно, если они установлены. Независимая гарантия – это фактически с учетом требований закона новый вид обеспечения, который всецело заменил банковскую гарантию. Независимую гарантию представляют участники закупок только с 1 января 2022 года, гарантии. Вот здесь сразу хочу сделать акцент на том, что когда мы с вами находились и порой сейчас еще по-прежнему находимся в таком неком переходном периоде, когда у нас есть закупки, которые опубликованы были в прошлом году, опубликованы они были правилом, где заказчик еще в извещении в документации прописывал требования в отношении возможности предоставления обеспечения в виде денежных средств или в виде банковской гарантии. На сегодняшний день совершенно точно, вот здесь некая коллизия однозначно есть, но тем не менее, с чем можно столкнуться? Вот опять же, первые уже буквально подводный камни. Сталкиваемся мы с тем, что если вы, например, желаете обеспечить заявку денежными средствами, точнее, наоборот, независимой гарантии в этом году, то вам важно обращать внимание на то, когда закупка была опубликована. Если закупка была опубликована еще в прошлом году, такая некая переходная процедура, ну, например, в нее неоднократно носились изменения, соответственно, она дожила до сегодняшних дней на этапе подачи заявок, то, несмотря на то, что в извещении заказчик, возможно, указал, ну, невозможно, а точнее, точно указал, Сведения о предоставлении, возможно, обеспечения заявки в виде, в виде банковской гарантии, чисто технически на площадке при подаче заявки возникнут сложности ввиду того, что площадки, федеральные электронные площадки, они уже ориентированы на, соответственно, получение сведений из реестра независимых гарантий. И будут от участника при указании способа обеспечения заявки в виде требовать, соответственно, номер именно независимой гарантии, а не банковской, поэтому будьте внимательны, поэтому здесь ввиду этого, соответственно, у заказчиков есть такая возможность снести изменения в извещении уже о закупке, но, собственно, решаете по такой переходной процедуре, получите гарантию вместо перечисления денежных средств на специальный счет, ориентируйтесь, что это должна быть именно независимая гарантия, а не банковская ввиду того, что площадка, скорее всего, не примет. Ну, в частности, я знаю, что на проблема, то есть интеграция происходит уже с реестром независимых гарантий на площадке Сбербанка СТ, это тоже наблюдаются такие проблемы и на площадке Россолтор. Про другие электронные площадки пока не могу ничего сказать. Нет, не все то же самое. Мы сейчас с вами рассмотрим отличия, поэтому давайте с вами дальше двигаться. Если вдруг вы с аналогичной проблемой сталкивались, то поддержите меня, поставьте плюс, когда речь идет в документации заказчика гарантию, а смогли получить только независимую представить. Если нет, то прошу поставить минус. Ну вот я сама лично сталкивалась с такой ситуацией, и мои поставщики, с которыми мы работаем, тоже регулярно по таким переходящим закупкам сталкивались с такой. Проблемой. Да, банковскую гарантию выдали, заказчик не принял. Это один момент. А может еще не принять и площадка, если вы обеспечиваете не исполнение контракта, а обеспечиваете именно заявку. То есть на этапе подачи заявки у вас не про Поэтому имейте вот это в виду, обращайте внимание на то, что нужно получать исключительно в этом году независимую гарантию. Итак. Участники закупок не обязаны оформлять независимую или банковскую гарантию в ходе исполнения тендера. Альтернативный вариант, как всегда, это денежные средства. Соответственно, можно предоставить и на этапе обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение в виде денег полностью по-прежнему возвращается поставщику. За независимую гарантию нам приходится платить. Это опять же речь идет про комиссию, которую взимает та организация, которая выдает уже независимую гарантию. Оформление это плата поставщикам за то, что банк готов отвечать за него перед заказчиком. То вот здесь вот зачастую бытует такое мнение, что собственно... Мы оплатили свои деньги за получение независимой гарантии, да, или там, в прошлом году за банк. И, собственно, на этом все закончилось. И мы предоставили на нужном этапе обеспечение в виде гарантии. И, соответственно, больше об этом никто не вспоминает. Не вспоминает. Но на практике бывают такие ситуации, когда, соответственно, Необходимо осуществить взыскание по гарантии, в этом году уже по независимой гарантии. Причем взыскание может происходить как на этапе подачи заявок, то есть когда речь идет про обеспечение заявки, так и на этапе обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. Тоже на это нужно обращать внимание. Да, вот некоторые банки выдают такой некий гибрид, называя универсально, чтобы точно подошла гарантия для закупок, независимая банковская гарантия. Здесь вот вообще, собственно, организации банки, в частности, молодцы, вовремя сориентировались, соответственно, оснований для непринятия, если всем формальным признакам соответствует, у задачика нет. Какие сведения прописываются в независимой гарантии? Это сумма, в пределах которой банк отвечает за участника тендера банк или иная организация, которая в рамках закона имеет право выдавать независимую гарантию. Перечень организаций, где мы можем получить независимую гарантию, он существенно шире по сравнению с теми организациями, где мы получали раньше банковскую гарантию. В независимой гарантии прописывают обеспечение. Обяз... Который берет на себя поставщик, то есть это обязательство участия, соответственно, обеспечение участия, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. Порядок выплат по независимой гарантии. Условия о том, что банк не может по своему усмотрению аннулировать независимую гарантию. Изменение независимой гарантии возможно, если такое условие предусмотрено, это есть и веские основания. И вот здесь уже ссылка на гражданский кодекс. Вообще в отношении независимой гарантии я рекомендую обращать внимание на те формулировки, которые прописаны. Ввиду того, что ну, в частности здесь, конечно, больше практики именно по банковским гарантиям по прошлым годам, но очень часто заказчики, к сожалению, ввиду некорректных формулировок, независимой гарантии уже в этом году, в прошлых в прошлый период времени это банковские гарантии отклоняли. Поэтому обращайте внимание на то, что прописывает банк или другая уполномоченная организация, дает независимую гарантию. Здесь мы с вами обращаем внимание не только на нормативку, а не только на гражданский кодекс, на законы о закупках. но В частности, это, конечно, 44-й федеральный закон, потому что он определенным образом тоже регламентирует вопрос получения гарантии. Но здесь еще очень важна практика. Практика контролирующих органов, судебная практика, она... Так или иначе, по вопросам включения информации в независимую, ну, точнее в банковскую гарантию в прошлом периоде времени, так или иначе, практика все-таки уже имела место быть устоявшаяся. Ну и, соответственно, за некие фарматики очень часто гарантию отклоняют. Здесь какая бывает ситуация на практике? Бывает такое, что когда участник закупки решает, например, обеспечить свою заявку гарантией, получает гарантию, формальную проверку проходит со стороны оператора электронной площадки, в том числе заявка при подаче именно в части обеспечения заявки по независимой гарантии, но на практике бывает такое, что уже заказчик, когда получает состав заявки полностью, когда получает все ваши документы, смотрит в том числе и гарантию, которую вы предоставили в качестве обеспечения заявки, находит там ошибки и, соответственно, далее это все заканчивается либо в фаз, либо это никак не заканчивается, потому что, собственно, участник дальше не, не погружается. Поэтому здесь, конечно, важно смотреть на то, что прописывает сам, сам банк, либо иная организация. То есть важно смотреть и практику. Здесь, частности, обратите внимание на практики, ее достаточно, но эта практика по именно банковской гарантии, по независимой гарантии пока еще не столь много практик. Так, дальше. Положение, по которому деньги по независимой гарантии бесспорно спит заказчика, если у банка нет основания для отказа в выплате, со дня подачи запроса на перечисление проходит 10 рабочих дней. То есть, соответственно, сроки с учетом изменений также учитывайте нубы и обязательно учитывайте срок действия независимой гарантии, если речь закон о контрактной системе, то в отношении каждого обеспечения, собственно, сроки там все указаны. А в отношении независимой гарантии. Вот такой небольшой лайфхак хочу посоветовать. Собственно, мы с вами еще двух месяцев не работаем с независимой гарантией, не такой большой срок. Возникает вопрос, где выгоднее получить, где лучше, быстрее оформить независимую гарантию. Лайфхак заключается в следующем: если для вас актуально получение независимой гарантии, набирайте в поисковике: то есть, если вы не знаете, куда обратиться, набирайте в поисковике любой системы, Google, Яндекс и так далее банковская гарантия. То есть, Большинство организаций по-прежнему независимую гарантию называют, по старинке называют банковской гарантией. Но здесь вот когда вы из этого списка, который откроется, а список для выдачи э, банковской гарантии будет однозначно шире, чем список организаций, которые выдают независимую гарантию, соответственно, если вы выбрали э, организацию из запроса по э, по поиску именно банковской гарантии, удостоверьтесь, что та организация, которая вас интересует, она вправе с 2022 года выдавать именно независимые гарантии. То есть называться она может в поисковике банковской гарантии, но по сути это будет уже независимая гарантия. И, соответственно, когда вы получаете независимую гарантию, она так и должна называться допустима независимая банковская гарантия допустимо также частное наименование название только гарантия не недопустимо. итак где можно получить независимую гарантию список организаций есть на сайте Минфин по-прежнему банки отдельные банки вправе выдавать независимые гарантии также у нас полномочия независимые гарантии корпорация развития ВПР так сейчас да. не только банки из списка Минфин другие финансовые организации соответственно к ним относятся корпорация развития ВПРФ. относятся также региональные гарантийные организации и э, организации, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза. Но туда обращаются только участники из стран ЕАЭС. Э, будучи участником на территории Российской Федерации, мы получаем в банках независимую гарантию, получаем в уполномоченных организациях э, под корпорацией развития. И соответственно, э, учитываем обязательные условия, которые должны быть включены. При получении проекта независимой гарантии, ну, стандартно, когда вы заказываете у организации независимую гарантию, вам приходит проект. Если приходит проект, ну, сразу приходит независимая гарантия. Конечно, это недоработка той организации, куда вы обратились. Поэтому на берегу уточните, будет ли проект независимой гарантии. Проект вы самостоятельно проверяете на наличие требований, которые прописаны в самом законе. Далее, соответственно, вы одобряете, либо просите внести изменения. Если речь идет про обеспечение исполнения контракта, обеспечение исполнения договора 44 здесь, как правило, конечно, заказчики не согласуют эти документы. Некоторые заказчики, особенно если речь идет про 223 могут пойти навстречу. Ну, как говорится, за спрос денег не берут и по голове не ударят. Поэтому можно спросить. Так. Ну, если у кого-то со звуком есть еще проблемы, пожалуйста, тоже поставьте минус, дайте знать в общий чат. Если это частная проблема, пожалуйста, попробуйте перезагрузить страницу. Так. Давайте тогда следующим образом сделаем. Я попробую сейчас. Независимая гарантия для 2.2.3 и для 44. Для двух законов она действует. Так, давайте я сейчас попробую перезагрузить, поэтому вы меня не теряйте. Пожалуйста, сейчас перезагрузите. Так, ну давайте попробуем продолжить. Если что, если что, вы мне, пожалуйста, дайте снова знать, поставьте тогда минус в чат и будем уже по ходу устранять проблемы. Так, мы с вами продолжаем. Вот здесь на слайде представлена информация о том, кто вправе с нового 2022 года выдавать независимые гарантии. Здесь для простоты восприятия сделала сравнительную таблицу, то есть видим, кто выдавал банковские гарантии, кто выдает независимые гарантии. Независимые гарантии, еще раз подытожим с вами, раз связь пропадала. Банки из пережней Минфин, госкорпорация развития ВПРФ, фонды содействия малому и среднему предпринимательству, Евразийский банк развития. Соответственно, если мы не являемся участником, который зарегистрирован на территории ЕАЭС, мы обращаемся в банк. Классический вариант, я думаю, что самое большое распространение получат именно обращение в банки. Дальше. Следующий наш вариант. Госкорпорация развития ВБРФ и подведомственные организации, которые также занимаются выпуском независимых гарантий. Фонды содействия малому и среднему бизнесу МСП. Вот Здесь, возможно, по ценовой политике фонды, развития, фонды содействия развития малому и среднему бизнесу, они Сделают какую-то по цене, ну, возможно, скидку для субъектов малого и среднего предпринимательства. Хотя не обращайтесь, конечно. Существенно не подешевеет независимая гарантия. Не будет она стоить дешевле, чем банковская гарантия. Это однозначно. Срок оплаты гарантии. По банковской гарантии было не более пяти рабочих дней, а по независимой гарантии срок составляет не более 10 рабочих дней. Срок действия гарантии, который участник закупки, предоставляет в виде обеспечения заявки. Не меньше одного месяца после окончания подачи заявок, то есть не меньше одного месяца после окончания подачи заявок, гарантия должна обеспечивать участие, то есть обеспечение заявки в течение одного месяца должно действовать. Раньше, до Нового года, когда мы работали с банковской гарантией у нас, она должна была действовать в течение двух месяцев после окончания подачи заявок. То есть еще одно существенное условие, конечно, нет необходимости получать ее на более длительный срок, так сказать, про запас. Это абсолютно излишнее требование, оно не может быть установлено. Если такие э, нарушения встречаете, то, э, соответственно, обжалуйте, обжалуйте действия заказчика. Итак, в э, отношении фондов в содействии малому и среднему бизнесу. Э, если участник является э, представителем МСП малым либо средним бизнесом, можно обращаться, соответственно, Фонды содействия малому и среднему бизнесу выдают они независимые гарантии представителям только среди малого и среднего предпринимательства. Участникам из ЕС можно обращаться в Евразийский банк развития. Но ну, здесь, собственно, универсальный орган, который выдает и малому бизнесу независимые гарантии, крупному бизнесу и, соответственно, среднему бизнесу. И ВПРФ банки с перечень Минфин выдают гарантии всем участникам закупок. То есть, соответственно, на наш выбор либо мы обращаемся в банк, либо мы обращаемся в корпорацию развития ВБРФ, либо мы обращаемся, являясь субъектом малого и среднего предпринимательства, фонда содействия развитию малому и среднему бизнесу. Поправки в законы расширения полномочий не означают, что все абсолютно организации заработали с 2022 года. Конечно, есть определенные проволочки, потому что для отдельных организаций это, собственно, абсолютно новый вопрос именно в части участия в закупках, в части обеспечения, исполнения контракта, договора и так далее. Поэтому самый надежный вариант обращаться к проверенным организациям, ну а проверенные организации кто? Это банки. Но нам лишь остается удостовериться, что тот банк, куда мы обращаемся, он на сегодняшний день включен в список Минфин. Всегда на сайте Минфин есть актуальная информация. Так. С января 2022 года оформить независимую гарантию можно напрямую в банках из перечня «Минфин», с помощью по-прежнему специальных сервисов, мы с вами знаем, что у большинства электронных площадок есть различные сервисы. Есть сервисы по калькулятору на сегодняшний день уже независимые гарантии, отдельные сервисы по выдаче при банках независимых гарантий. Поэтому на самом деле перечень достаточно большой тех организаций, которые выдают независимые гарантии. Ну и, соответственно, различные консалтинговые организации, они, как правило, свои услуги продвигают, продвигают и сопутствующие услуги, в том числе и услуги по выдаче независимой гарантии. Цена за подготовку независимой гарантии комиссию, – это комиссию, которая берется в полномочной организации, зависит она от суммы обеспечения, от срока исполнения контракта, если речь идет про обеспечение исполнения, от финансового состояния компании. Здесь, конечно, не стоит питать иллюзий, что, собственно, все независимые гарантии будут буквально не глядя одобряться. По-прежнему будет процент тех гарантий, которые, в которых будут участникам закупки. Отказано. Самая распространенная причина – это новая компания, компания без опыта, без исполненных контрактов. С нулевым бухгалтерским балансом, соответственно, такие организации по-прежнему у них высок риск получения отказа в независимой гарантии. Вот здесь я привожу пример по выдаче независимой гарантии. В январе 2022 года комиссия Сбербанка от составила 0,53% от суммы гарантии, но не менее 950 рублей. Альфа-банк берет не менее 1 тысячи рублей, то есть есть стандартный тариф установленный, меньше которого они не берут, ну и соответственно дальше ценник увеличивается только, ценник соответственно только увеличивается. Банк точка, не менее 1,9% от суммы обеспечения исполнения обязательств по независимой гарантии. Здесь в этом плане, если вы обращаетесь не напрямую в банк, работаете через сервис, сервис тоже возьмет свою комиссию, поэтому если вы, например, раньше работали в части получения банковской гарантии с отдельным банком, у вас есть уже определенный рейтинг, по, в том числе по получению гарантии, соответственно, здесь можно как вариант обратиться снова в этот банк, но при условии, что он вновь включен уже в обновленный перечень организации по выдаче независимой гарантии. Дальше. Здесь мы с вами сейчас посмотрим, каким образом пошагово получить независимую гарантию. Но ну, Здесь вот тот лайфхак, о котором я уже говорила. Ищите услугу, если вы смотрите в интернете, по названию «Банковская гарантия». Выдачи будет значительно больше по запросу банковская гарантия. Проверяем банк. Организация, которая предлагает оформить независимую гарантию, может отсутствовать в перечне Минфин. Здесь в этом плане компании, собственно, компании, банки, они услуги предлагают, а дальше мы сами решаем, подходит нам эта услуга или нет. Компания может быть и не включена. Банк может быть и не включен в список Минфин, но он все равно может предлагать такие услуги. Поэтому ответственность только на нас лежит. Перед подачей обращения в банк проверьте, есть ли он в перечне Минфин в списке кредитных организаций на сайте Центробанка. Готовим документы. Стандартный пакет документов, который требуется, он в принципе совпадает с тем пакетом документов, который мы ранее предоставляли для получения банковской гарантии. Копия паспорта руководителя сюда относится. Выписка из EGRU, копия учредительных документов, финансовый отчетный за последний год, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Если вы новая компания, если у вас нет пока еще, соответственно, бухгалтерского баланса положительного, то в этом случае все равно можно попробовать попытать удачу получить независимую гарантию. Не факт, что откажут, но все-таки процент отказа он достаточно высокий. Решение об одобрении крупной сделки, если тендер, для которого готовят независимую гарантию, является крупным, копия паспорта, копия прощения, проекта госконтракта. То есть, соответственно, в отдельных случаях даже и этот пакет достаточно небольшой документов не требуется, когда, соответственно, уже. Для организации выдача гарантий не является новым новой услугой, новым решением. Могут просто запросить сведения в отношении закупки, которые размещены на сайте ЕИС. То есть, соответственно, только по организации, по руководителю организации нужно будет предоставить документы. Если вы обращаетесь в банк, можно это сделать лично, можно это сделать путем электронного заполнения формы. Блан заявления, на оформление независимой гарантии, анкету выдают в офисе банка. Ну, конечно, с учетом тенденции последнего времени, лучше все оформлять электронно. Это будет и быстрее, и вы быстрее получите результат по выдаче, либо по отказу в выдаче. Вы быстрее получите сам проект независимой гарантии, который вы сможете проверить, сказать «да», «да» или «нет», «нет» и, соответственно, дальше запустить работу. Далее могут потребовать дополнительные документы. По запросу предоставляете документы, ждем решения. Точный срок зависит от регламента работы, но в идеале, конечно, хотя бы два дня на эту процедуру закладывать. То есть Первый день, когда вы непосредственно предоставляете все документы, полный пакет документов, дальше еще один день на вынесение решения. Хотя вот, например, в Сбербанке, насколько знаю, знаю, ну, возможно, за последнее время что-то изменилось, у них достаточно долгие сроки в части принятия решения. И в отношении формы, здесь как ни парадоксально это звучит, но форма документов у таких крупных банков, как Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Открытия, у них достаточно устоявшаяся форма документа, и в нее внести изменения порой бывает невозможно. Конечно, эти изменения они могут выноситься на согласование внутри банка, но тем не менее зачастую будет отказано участнику во внесении изменений. Поэтому я рекомендую обратить внимание на небольшие банки, которые вошли тоже в перечень Минфин. С ними бывает проще согласовать форму независимой гарантии. Когда откажут? Откажут в выдаче независимой гарантии. Плохая кредитная история, низкая доходность бизнеса, компании меньше 6 месяцев, собственнику бизнеса больше 70 лет, организация зарегистрирована в другой стране. Но, казалось бы, очевидное решение. Соответственно, дальше мы ждем решения в случае положительного решения, в случае нашего одобрения проекта независимой гарантии. Получаем независимую гарантию. Для нас в части именно участия в закупках, ну, допустим, возьмем этап, Подачи заявки, если обеспечение заявки предоставляем в виде независимой гарантии. Для нас ключевым значением будет на этом этапе, чтобы независимая гарантия была включена в реестр независимых гарантий. Вот это обязательное условие. Соответственно, копию в электронном виде мы. В отдельных случаях площадка просит прикрепить, предоставляет отдельное поле. В отдельных случаях даже и копии сейчас не требуются, ввиду того, что сведения все есть в реестре. Независимо от гарантии, информация будет направлена заказчику. Ну, здесь вот посмотрите еще дополнительно преимущество. Презентацию мы, конечно, после вебинара сделаем рассылку и направим. Конечно, есть банки, которые рассматривают от 1 до трех месяцев регистрации компании. А есть банки, которые более длительный период учитывают работы. Здесь... Важно учитывать, что абсолютно разные решения, но э, вот те банки, которые рассматривают от одного до трех месяцев, опять же, проверяйте их обязательно на наличие в списке Минфин, это первый нюанс. А второй нюанс, проверяйте э, информацию о том, что э, ваша гарантия ставится на баланс. Это тоже одно из ключевых значений. Независимые гарантии используются в закупках и 44 ФЗ, и 223 ФЗ. Так, дальше по сервисам. То есть по сервисам, конечно, неоспоримый плюс заключается в том, что можно сразу в несколько организаций направить заявку на получение независимой гарантии. Где-то будет положительное решение, где-то, возможно, откажут. Выбираем из положительных решений наиболее выгодное решение для себя, отслеживаем статус обращения в режиме онлайн, отправляем заявку от лица нескольких организаций, если, например, для вас актуальное участие, параллельное участие сразу от нескольких организаций, соответственно, можно параллельно вопросом заниматься. И дополнительно всегда специалисты проконсультируют. По запросу нужно проверять сведения, выписка предоставляется со стороны организации, которая выдает независимую гарантию. Далее, на чем хочу здесь еще остановиться, вот в чем, собственно, заключаются подводные камни. Подводные камни на сегодняшний день заключаются в том, что вы можете получить независимую гарантию. Ну, Давайте конкретно не будем говорить об участнике, абстрактный участник. Может получить независимую гарантию. Формально она может соответствовать требованиям. Но далее при собственно, проверке независимой гарантии со стороны заказчика в гарантии могут быть обнаружены ошибки. Поэтому вот еще раз то, о чем я говорила, проверяем судебную практику, смотрим, какие решения, какие основания были для отклонения независимой гарантии, проверяем на соответствие формулировкам, которые должны быть предусмотрены. То есть здесь, в частности, если речь идет про 44 федеральный закон, это статья 45 44 федерального закона. И э, в отношении подачи заявки еще одно ключевое значение имеют основания, по которым на сегодняшний день может быть заявка отклонена в автоматическом режиме. Это еще одно. Явление, которое тоже можно отнести к таким неким подводным камням, казалось бы, получил участник закупки независимую гарантию, ее одобрили, выпущена она на первый взгляд по требованиям, но при подаче заявки происходит автоматическое отклонение заявки ввиду несоответствия условия, которые предусмотрены в обновленной версии 44 федерального закона. О чем идет речь? В причинах автоматического возврата заявки участникам закупки были добавлены новые основания. К таким новым основаниям относятся отсутствие номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, который размещен в единой информационной системе, несоответствие идентификационного кода закупки, тому ИКЗ, идентификационному коду закупки, который был указан собственно, самой независимой гарантией. По этому признаку тоже будет происходить проверка. Сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявки на участие в закупке. Вот эти требования, они оформляются в структуре независимой гарантии в виде обязательной информации, в виде электронной структурированной информации. И по этим требованиям заявка при подаче происходит проверку, если выбор участников обеспечения в виде независимой гарантии. Поэтому будьте внимательны. Соответственно, по этим требованиям будет происходить проверка. Выписка из реестра. Не всегда выписка из реестра является подтверждением о том, что независимая гарантия находится на балансе Центрального банка. То есть сама выписка она может представлено быть в разном виде, поэтому важно, чтобы в самой выписке, если подтверждающий документ предоставляется в виде выписки, была указана формулировка в отношении непосредственно постановки на баланс. В данном случае реестр независимых гарантий, он по сути не тождественен тому, что независимая гарантия поставлена на баланс. Так, дальше. Еще на чем хочу остановиться. Этого нет на слайде, но еще раз проговорю. Мы с вами уже частично об этом говорили на прошлых наших вебинарах. У нас с вами есть такое условие, условие, прописанное в самом законе. Возможность троекратного отклонения, точнее, возможность потери обеспечения заявки с учетом троекратного отклонения участника закупки на одной электронной площадке в течение одного календарного квартала. Вот этот пережиток нам перешел из прошлой редакции 44-го федерального закона, действует он и начиная с нового 2022 года. Соответственно, здесь, так как по составу заявки произошли существенные изменения, в частности, если мы с вами возьмем пример электронного аукциона, у нас заявка состоит из единой части, в эту единую часть включается информация в отношении товаров, работы, услуг при необходимости и в отношении сведений по самому участнику. Сохраняется основание возможности потери обеспечения в случае, если участник закупки не соответствует по определенным требованиям. Речь не идет про товары, работы, услуги, речь идет про документы участника, в том числе Участник закупки в случае, если сталкивается с такой ситуацией, что обеспечение заявки третье предоставляется в виде независимой гарантии, соответственно, может произойти взыскание по этой независимой гарантии. Как проверить? Когда вы обращаетесь за выдачей к независимой гарантии, вы общаетесь непосредственно с представителем банка. Ну, либо впоследствии все равно есть ответственное лицо, которое курирует вопрос по получению независимой гарантии. Во-первых, сама выписка, она должна быть надлежаще оформлена. Нередко эта информация включается в выписку, но в выписке должна фигурировать именно сведения о том, что независимая гарантия поставлена на баланс. Либо отдельно предоставляется документ о постановке независимой гарантии в данном случае на соответствующий баланс. Так, по взысканию. Соответственно, если участник закупки, напомню само основание еще раз, ситуация с трекратным отклонением. Поучаствовали на одной электронной площадке в течение одного квартала Произошло три раза отклонения на этой одной электронной площадке. По третьему отклонению участник закупки предоставил обеспечение заявки в виде независимой гарантии. В размере соответствующего обеспечения испол... заявки Соответственно происходит взыскание по независимой гарантии с учетом того размера, который указан в независимой гарантии. Ну и, соответственно, это неблагоприятная ситуация для поставщика, потом уже развитие событий зависит от того, каким образом и в каком размере необходимо со стороны участника произвести возмещение. Ну, ситуации здесь бывают разные. так Сейчас я попробую найти, если, возможно, у меня есть такой слайд под рукой. Если есть, то продемонстрирую. Да, есть сейчас еще раз демонстрацию, включу уже другую презентацию. Основание, вот оно изложено, статья 44. Статья статье 44 речь идет про обеспечение заявки. Если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех у более заявок одного участника закупки, Принято решение о несоответствии участника закупки требованиям по отдельным пунктам. То есть, вот здесь, вот кратко, если говорить, это основание не по товарам, работам, услугам, это основание отношений участника, отношений его документов. Осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, заблокировано на специальном счете. Участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 44, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в пределах, соответственно, ответственности, которая указана по независимой гарантии. Если решение, если точнее решение было оспорено, то, соответственно, никакое взыскание не производится ни в отношении денежных средств, ни в отношении независимой гарантии. Если нет, если действительно решение заказчика было правомерным, то, соответственно, взыскание в том числе происходит и по независимой гарантии. Так, ну вот здесь вот хотелось бы такое некое резюме сделать в конце вебинара. На что обращаю внимание при работе с независимой гарантией? Во-первых, обращаем внимание на новый список организаций, которые выдают независимые гарантии. Список организаций существенно шире, но я по-прежнему рекомендую обращаться в те банки, которые у нас есть на сайте Минфин. Особенно если это тот банк, например, с которым вы раньше работали, нет необходимости менять на другую организацию. Даже если будут какие-то отличия в тарифах, ну, здесь целесообразно наверное, будет сравнить стоимость соответствующих организаций в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Возможно, если речь идет про крупные закупки, будет какая-то существенная разница по стоимости независимой гарантии, а так смысла особого нет, менять шило на мыло, как говорится. Дальше, обращаем внимание на ту информацию, которую включают в независимую гарантию уполномоченные органы по выдаче таких гарантий. Сведения включаются в обязательном порядке новые, с учетом требований закона о контрактной системе, не все, к сожалению, организации, которые выдают, учитывают эти новые требования. Здесь очень легко столкнуться с ситуацией, когда гарантия отклоняется. Поэтому необходимость проверки – это наша ответственность. Дальше. Смотрим суть независимой гарантии. По формальным признакам проверили. И КЗ есть, сумма указана верно, реестровый номер указан верно, соответственно, по формальным признакам проверили. Смотрим на требования, открываем буквально статью 45, проверяем, по каким требованиям, собственно, должны сведения быть включены в независимую гарантию. Дальше обязательно укладываемся в сроки здесь опять же, если вы обращаетесь в новую организацию, так как процедура для них тоже новая, есть риск сроки пропустить. По возможности, если речь идет про небольшие суммы в рамках обеспечения, здесь, конечно, возможно, стоит сделать выбор в пользу и денежных средств. Буквально недавно столкнулась с такой ситуацией, что организация обеспечения было 20 тысяч рублей. Ну, вот они решили, организация решила, что выгоднее получить независимую гарантию стоимостью 5 тысяч рублей. Ну, здесь, мне кажется, однозначно стоило сделать другой выбор. Но, ну, как говорится, каждый решает самостоятельно. Итак, сейчас посмотрю, какие еще вопросы поступили. Да, да, спасибо, конечно, отправлю все материалы. Так, а по кварталу. Квартал берется календарный, учитываются условия одной электронной площадке. То есть, например, участник активно участвует на РТС-тендер. Первое отклонение случилось, второе отклонение случилось, третье отклонение случилось именно по пунктам статьи 48, которые здесь указаны. И, соответственно, обеспечение третье. Сгорает. То есть либо денежные средства перечисляются в пользу бюджета соответствующего уровня, либо происходит взыскание по независимой гарантии. Здесь еще один важный нюанс по, по подаче заявки. По причинам отклонения. Но все причины мы с вами рассматривать не будем. Мы с вами об этом говорили неоднократно на прошлых вебинарах. Но есть у нас причины новые, с которыми мы раньше с вами не работали. Это опять же изменения этого года. Это статья 31 часть 2 и часть 2.1. Дополнительные требования к участникам отдельных видов работ. Шесть категорий требований, которые изложены в постановлении 2571. И предквалификация, часть 2.1. Вот эти условия, они тоже зачитываются в троекратное отклонение. Например, участник закупки направляет заявку, заказчик рассматривает эту заявку, заявку отклоняет, ввиду несоответствия требованиям, например, предквалификации, То есть не зачитывает по контракту, собственно, требованиям, которые изложены в законе. Это основание тоже пойдет в зачет троекратного отклонения, поэтому будьте внимательны. Если указано в гарантии независимая в скобках банковская гарантия, допустимо. Такое допустимо. Главное, чтобы не было указано просто банковская гарантия. Банковскую гарантию однозначно отклонят. Так, сейчас посмотрю еще вопросы. Так, ну, насколько я вижу, на все вопросы ответила. Итак, все материалы вебинара, в том числе запись, презентация, будут отправлены на почту, с которой вы регистрировались. Сможете еще раз вернуться к интересным для вас моментам и просмотреть презентацию. Я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.